Отрежь. Дивиденды. Пожалуйста. Не надо. Не Не надо. Не Не надо. Не надо. Не надо. Не Заходите все, Заходите все. Заходите все. все. все. Бей, аккуратно Бейк, матю. Бейк, матю. Бейк, матю, матю, матю, матю. Бейк, матю, матю, матю, матю. Бейк, матю, матю, матю, матю, матю, матю, матю, Доиграл свинькс Что-то сам на карту не пойдёте Смысл оттуда Ты блядь, чьи зомби Taki. zim, zim, zim, zim, zim, zim na trwalko nie ma, ujdej na trwalko pisała, co, co działoś? z na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 ولحدك رتبئ من بعضاء الجديدة لن важلك أتفلي الأرض الاقت tiene الحبار ولكنك لا... لا لا.. لا.. هل هي الحائط رؤية؟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 Вкусный бульон. Пиздец. На десяточку не серьезно, мы там Ты, тебя... вот вообще не Все, я говорю, А мать هحترس مزيور أ کا إضافت المح Condate الخطبي بابس هل يساك فلن previously قريجي طفو Hampus и фулька. Иди дальше. Это с телом. Баращик, блядь. Романсование блядь. За такое просто, Фух, блядь Давайте еще, давайте РТВ Твоя Почему я когда остановился, но по мне всё равно стреляю? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, I can't Alright, finish it I'll do it Oh, no I'm just oh, my, my bottom, my bottom My bottom, my bottom I don't I don't know I don't know Hey I Был бы <breakdown>. <deuxième screen>